Хочешь себе выбить бравлером, Макса, ну или же джином. тогда тебе нужно хотя бы 21 ранг Шелли, да, для начала. Бухла можно, и у нас еще есть Поко 20. Когда достигаете 21 ранга, 550 кубков конкретнее, вам дается умножить для конца месяца, то есть сезона, вы получите умножителем и звездные очки, которые очень вам помогут выбить лучшую легендарку в мире. Так что собирать хотя бы шеле 550 кубка будет 21 ранг, вы получите умножителем. Скажите сколько? Ну вчера у меня было э, где-то 500, сегодня где-то 300. Вот так вот. Здесь сегодня 500. Да, скорее всего, сегодня 500. Я вот так за этим всем не наблюдаю. Поэтому всем удачи. Всем пока.